Вам хорошо? Вам удобно? Вам нужно уйти? Подумайте, как вы задали эти вопросы на турецком языке? Уверена, большинство из вас совершили ошибку. Итак, давайте разберем, как правильно на турецком языке задать эти вопросы и как на них ответить. Первый вопрос. Если вы хотите спросить у турка «Тебе хорошо?», то мы на турецком языке не говорим «тебе». Мы используем именительный падеж. Дословно выглядит «ты хорош?». Вопрос звучит так «Сен им а если на вы, получается вы хорошие, сис имиснись, но соответствует русскому языке тебе хорошо, и имисин, вам хорошо, сис имиснис. Соответственно, для ответа мы с вами используем такую же формулу, скажем, да? Мне хорошо на русском звучит Нормально говорю, да? Соответственно, для ответа вы используете эту же формулу. Вы говорите Ben им. Дословно выглядит Я хороший или Я хорошая, но соответствует русскому мне хорошо. «бен и им». А теперь давайте эту же конструкцию рассмотрим со словом «рахат» Удобный. Если мы хотим спросить тебе удобно, мы спрашиваем Ратмысен. Ты удобный? Дословно. Вам удобно? Ратмыс. Вам удобно? Рагатмыс. В для ответа используем ту же конструкцию мне удобно. Или бен рагатым, мне удобно. А теперь мы с вами поговорим о конструкции Мне нужно уйти, Тебе нужно уйти и так далее. Но в этой конструкции тоже часто русскоговорящие совершают ошибку. На турецком языке, если вы хотите сказать Мне нужно что-то сделать, вы говорите дословно, Мое что-то делание нужно. То есть, если я хочу сказать Мне нужно уйти, я говорю Мой уход нужен. Беним. Гитмем Герек. Беним Гитмем Герек. Мне нужно сесть. Утурмам Герек. Нам нужно поговорить. Хунушмам из Герек. Что-то это им сложно, нет? Ну ладно, несложно подсказывать. Мне нужно уйти, вы говорите мой уход нужен. Benim гитмем gerek. Если вы хотите сказать тебе нужно уйти, вы говорите твой уход нужен. Senin gitmen gerek. Ему нужно уйти. Onun gitmesi gerek. Нам нужно уйти. Gitmemiz. Bizim gitmemiz gerek. Вам нужно уйти. Gitmeniz gerek. Им тоже нужно уйти. Onların gitmesi или gitmeleri gerek. Герек. А теперь, например, с глаголом Язмак Писать Если я хочу сказать Мне нужно писать Мы говорим Мое письмо Или мое писание Мое письмо нужно Мы говорим Беним язмам герек Например, мне нужно попить чай Беним чай и чмем герек мне нужно работать. Беним, чолыш гереть Герек. чтобы практиковать эти моменты в комментариях ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Имисинис, Шуан, Рагат, И также напишите свой пример, что вам нужно делать по нашей конструкции. Херкизе и Подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получить, э, с, Не пропускать следующее важнейшее видео э, от нас. Подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск.